Prison, prison, prison. Когда я хотел записывать ролик где-то месяц назад, это, к слову, насколько я не ленивый, курс монеты шел в гору, и в чатах уже бурлили настроение о том, что доллар не за горами. Сейчас же на графике мы наблюдаем немного другую ситуацию, и даже это неплохо. Во-первых, люди по-прежнему все еще имеют возможность собрать свою майнинг-ферму за довольно-таки дешево. К слову, посмотрите, как она выглядит в криптовалюте Призм. А вот ферма первой криптовалюты в мире. Заметили разницу? Можете и Илону Маску показать самую экологичную криптовалюту. Явно оценят. А также плюс было для обычных трейдеров, которых в сообществе часто называют спекулянтами. Ведь можно было закупать монету на протяжении 8 месяцев, а потом слить ее, получив прибыль 100%. Хотя некоторым личностям это явно не понять. Они в силу своего узколобия не видят других стратегий для заработка. Кроме как купить монету на старте и ждать у моря и даже если учитывать тот момент, что монета призм упала в цене аж в 300 раз, то давайте не игнорировать тот факт, что в те времена из монеты можно было извлекать прибыль аж 30% в месяц. Смотрите, даже если вы на старте купили 1000 монет по 1 доллару, то вы как большинство держателей призм явно воспользовались помощью сторонних сервисов для построения структуры или вовсе занесли монеты в пул. Таким образом до пампа в 70 центов у вас бы накопили сумма почти 90 тысяч монет, которые вы могли бы продать аж за 60 кусков, то есть из 1000 долларов сделать 60 тысяч. Допустим вы даже не успели на тот пир и проморгали памп или у вас была надежда что цена будет идти только вверх. И даже на тот момент у всех была возможность заработать аж 12 иксов, продав монету по чуть больше чем 2 цента. Так что советую не обращать внимания на подобных троллей, поскольку... Это попросту безграмотно! Вот кстати вам схема по заработку. Также в нашем списке появилась новая биржа INDEX, на данный момент она занимает 51 место в рейтинге CoinMarketCap, что довольно таки неплохо. Кстати и CoinTiger вернулся в наши ряды, и даже успел привлечь к себе внимание пампа монеты почти до 1 цента. Напоминаю, что биржи правильно использовать для покупки и продажи монет, а для хранения я настоятельно рекомендую оригинальный софт от разработчика монеты PRISM, ноду или онлайн версию кошелька. Где только вы являетесь владельцем своих монет. Ведь сторонние приложения могут менять условия использования и не в пользу юзеров, как произошло в кошельке от призм групп. Теперь в нем с октября будет ежемесячная плата за пользование равная 1 доллару по курсу. Так что если вы заносили в это приложение свой приватный ключ или создавали кошелек непосредственно в самом приложении, то первое списание у вас уже было, естественно при условии, что ваш кошелек был с положением Балансом. так что если вы не согласны с новыми условиями то рекомендую перевести монеты в другое место также не могу не заметить что разработчик приложения имеет полный доступ к монетам всех пользователей которые самостоятельно предоставили ему свои приватники я евгения ни в чем не обвиняю но на мой взгляд лучше перебздеть а вообще это еще один способ заработать на криптовалюте призм просто создайте удобный сервис для сообщества и введите абонентскую плату за его использование. Кстати вот вам еще один лайфхак, в частности для тех кто жалуется на то что не может поймать блок, просто поставьте все имеющиеся монеты на форжинг, а потом как только поймаете блок, то снизьте баланс кошелька до 109 999 монет, таким образом вы получите самый эффективный баланс для холд статуса, ну и естественно команда продвижения призм не останавливается и такое чувство что круглые сутки работают над развитием монеты. Встречайте очередное обновление на призм вип, кстати можно было бы добавить на ресурс еще и отображение стоимости монеты по курсу кмк и даже стоимость всего баланса кошелька. Пишите в комментариях хотелось бы вам увидеть данную информацию прямо на странице Валит призм вип или например прямо в ноде. Масло в огонь подливает и так называемый коллективный запад. И как только все остальные криптовалюты в мире начнут блокировать призм на этом фоне по покажет себя во всей красе, ведь это чуть ли не единственная криптовалюта в мире, которая не поддается какому-то либо регулированию, ну как минимум на данный момент, пока не пришли китайцы и не выкупили всю эмиссию за копейки. Не забываем про мошенников, которые периодически появляются, особенно в моменты роста монеты, и конечно же не забывайте поддерживать людей, которые продвигают монету, даже если не меня, то хотя бы вот этот канал, который популяризирует призм через игру для смартфона. Фонов. Недавно в криптовалютной вселенной произошла в сети прошла транзакция на 100 миллионов долларов, с комиссией всего 1 доллар. Также новостные источники утверждают, что эту транзакцию никто не в силе отменить или заморозить, в отличие от второй криптовалюты кефириум. Вот и настали те времена, когда мировое правительство пришло и за криптовалютами. Кстати, в криптовалюте призм максимальная комиссия за транзакцию – это 10 монет, что при сегодняшнем курсе равно примерно 3 центам. Просто показывает, кто на этом ринге отец это еще и при том, что некоторые страны вовсе стали запрещать криптовалюту на алгоритме Proof of Work, а Prism, напоминаю, работает на алгоритме Proof of Stake, прям как эфириум, только без надзора. Многие слышали о таинственных кошельках, на которых хранятся биткоины без движения и достаточно долгий период. Вот и в Prism есть такие экземпляры. Имеется более 10 тысяч кошельков, которые на протяжении двух лет не совершали ни единой исходящей транзакции. Баланс этих кошельков составляет более 300 миллионов монет и автор поста справедливо заметил что к части этих кошельков может быть утерян доступ а значит все эти монеты никогда не будут проданы и не повлияют на цену в худшую сторону кстати при учете что все эти кошельки остались бесхозными также ежегодно около 10 миллионов монет будут изыматься из оборота что безусловно создает дополнительный дефицит